Besi komba na huru jenoru jiyekundo shakandi njen kona rutanje mbona richti wanyangareba hi maro lahi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 а ты гонза, а ты ni а ты вифуза, а ты не давидишь. ni ты не чигари.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 shi rero nkuko nuni uhamya bwacu akome kukurikirana amo mu bintu byatumye njya kuri I am the only one I love I am the only one I would never forget, Jadi, the whole mountain of their female Where the mountain in there, akavunika, in myarten there, I'd never forget migrate, там, There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 не можете, то папа. Если вы не можете,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 Успения наши banderaют проч студенты. И из них наша rezəнаешь, Б Could we empower young your children and eben tienenềще объехало usages? Aus Dsacreri brothers to your shocked culture with its maz CopyNA Banyan, ведь beer iş Fire G Уау, абгира Кабьонва, а рука, если вы не видели, что я не видел, а рука, если вы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 а как А Я не знаю, что делать. Я Я не знаю, Я не знаю, что делать. Я не знаю, что Don't you end up ashamed? Hallelujah! Imana yarako zaitareva ku ye meravireva na wagu fe ike meri nzome niwikara yara nagatiro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 у нас есть мускал. У нас есть мускал. У нас есть мускал. У нас есть У нас есть мускал. У нас есть мускал. У нас есть мускал. У нас есть мускал. У нас есть мускал.